Всем привет, дорогие друзья, с вами был и сегодня будем продолжать проходить Far Cry 4. Хочу извиниться за то, что не было так долго видосов, потому что я болел, у меня температура была большая, 38 где-то вот, 5, и даже до 39 доходило, и не мог чисто физически записать видео для вас. Не то что записать, не мог даже выложить видео. Вот, э -э сейчас записываю специально. Ну, хоть тоже себя не очень хорошо чувствую, но уже по по получше, конечно. В субботу снимаю, так раз. А сейчас... Э, возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое. А мы будем продолжать. В серии мы на э, начали выполнять миссию... Кто? <аз planners> Нифига себе, это кто за такие? Нифига себе. В смысле? Я... <п rouge> Тут никого не было, как так-то? Нормально. Так, нам куда она? Получается, нам, нам в горы опять, да? Блин, горы не, не люблю, конечно. Ну ладно, поедем. Вы ну, что, угорать вот так вот? Блин, даже не видел, что тропинка тут есть какая-то. А, ну там, да, получается, залазить придется по скалам. Доберитесь, да, я знаю. Добираемся. А он, он, он, же, он же не сможет докинуть туда или сможет? Да ладно, он сможет? Нифига себе, там высота нормальная такая. Сильно хватило все-таки. Не зря кашу ел в детстве. Ну ладно добираемся. Не, ну конечно вот этого что тут, горы, тут везде горы. Но это, в принципе нормально. Надо привыкать, короче, все. Они везде тут есть и будут везде в нашем прохождении. Хотя не знаю, как я прохожу эти миссии. Я даже не знаю, правильно сюжетные, не не сюжетные. Вы еще подорвали ее? Статуи подорвали? Зачем? Или это другая статуя? Детонатор. Дебилы, зачем вы подорвали ее? А? Ай, больно. Да в смысле? Я.. Я вообще теперь... Какой 4 минуты 50? В смысле? Они должны уйти сто процентов. Да как это? Да что за миссии сложные такие? Я, не... Я их не выполню никогда. Да уже угорайте. Да метро легче в разы в 100 раз. Ну, в смысле, ну зачем? Взяли, подорвали, блин. Я не понимаю, как это проходить вообще. Ну как, как тут дофига? Куда идти-то вообще? Туда, ну то как, это невозможно. Ну, пускай уходят, я не буду никуда идти нафиг не оно надо я а тут я не пройду пока они не уйдут пройти они же не уйдут никогда отсюда да я спускаюсь ухожу домой короче пацаны я уезжаю я не хочу да ну как так-то ну там вот я как-то скрытно по камушкам пройду да ну вас нафиг я не хочу не, nee, Мне нам не нужно. Я по камушкам пройду. Они не будет смотреть сюда так раз. Нафиг я им нужен. Ну блин. Ну тут так меньше в разы будет. Может вообще скрытно, прям жестко пройти к нему. Да, да их там миллиард, я серьезно Пора тебе серьезно говорю. Кто пять минут? Куда пять минут? Куда? Кто? Надо убить Бой! этого Добавайте. дебила, нет. Добавайте. Кто? А, -а, а в смысле? Я, тебя на куски я убью тебя. А, Ты земель... Да как так много? Да нифига себе их тут! Их тут миллиард! Нет, их тут миллиард, я тебе отвечаю. Вообще невозможно выжить. Бери дробаш. Бери дробаша, говорю тебе. Он нужен, он нужен вообще-то. У меня патронов нету. Патронов ноль. Убиваем всех. Нифига себе он нацелился. Так, да, кто? В смысле? Убьют сейчас. Дай мне эту... Почему я не могу заменить временно? Замени, пожалуйста. У меня патронов нету и так. Нет. Это невозможно. Я отвечаю. Как? Что? Откуда они вообще-то взяли? Все, убил. Я убил бежим бежим бежим нас не догонят нас догнали блин я спрятался нет медленно так где а где он офигевший мне вообще куда надо идти ну 83 метра вот все я пришел Мне сюда, наверх. Вот это, что-то с этим сделать. Фух, давай. А где? Почему я не могу взять? Да возьми, ну тут же есть патроны, ну как? Защищай гору, дай мне патроны, а не гору защищай. я защитил я не знаю как так можно От... смысле откуда наконец-то но ну, не только патроны да? о все хорошо а почему-то это бак был какой-то да я не мог до этого взять ё-моё это волна походу началась дебилов побежал Пошли нафиг отсюда. Да сколько вас тут? Как я должен защитить статую? В смысле? Каким образом? Их тут миллиард. Подкрепления нету. Сейчас сзади, да, еще где-то? где они еще будут тут тут нет да есть тут ты ну не я Да сколько где мое подкрепление не понял ты куда да это еще кто такие там засели это вы там офигели совсем кто? Снайперы! Ты офигевший, я тебе отвечаю. Это мое подкрепление. Наконец-то подкрепление пришло. Не, ну так нельзя же жить. Здыхать, я сказал. А Алахабар. Кто? Где? К кто взорвал мое подкрепление? Прибыло где? Да вы дебилы, они кто? Да как? Да не серьезно, что ли? Да умирай ты, ну да умирай, я сказал, да дебил, ну что ты делаешь? Ну, бо боеприпасы мои тратишь, ну Да чем? Я сказал лечь. Да в смысле, я вообще никак не попадаю ни в кого. Куда? Наверх, в смысле. Умирать, я сказал. Время пришло. Правильно. Да хватит мы ну, лезть. Да... да ты кто? Да где? Да я же защищал, почему оно... Это оно... Да шо ж происходит-то, ну? Зону защищай. Да сам ты защищай, кого хочешь. Мой динамит им кинуть, я не знаю. Мой подорвать нахрен и ни ничего не защищать? <звы> <звы> да ну зачем я это делаю? Ну все. Ну блин... Ну что, ну я не могу ничего сделать, ну дебил этот лезет и все, лезет и все. Нет, чтобы нормально адекватно быть, он лезет ко мне и все. С базуки стрелять тоже не вариант как особо. Откуда они ни могут залезть. Вот, вот откуда, откуда меня убивает кто. Вот, вот кто меня убивает в основном. Вот такие вот дебилы. А больше меня никто не убивает особо. Нифига себе ты как пробрался опять. Бегут. Давай патроны. Почему патро... А почему патронов опять нет? Слеза сказал. Почему нету? Нет, не лезь, тебе убьют, дебил. Куда ты идешь? Стой. Кто? Стоять. Я сказал. Блин, взрывает уже. Нет! Не надо. Блин, это я зря, конечно. Все, хана мне. Если они проберутся сюда, уже плохо будет. Пошел на них. Да То успокойся ты, нинтяку блин происходит вообще понимаете тут только середина где-то нету наверное а дай мне вот свою пушку нет, нет! все это нереально, я не могу. Ну сколько там все, это последняя серия, короче, точно уже последняя. Это невозможно проходить больше, я не могу. Нет, все, это последняя точно серия по Far Cry, все, я уже не могу проходить. Ну сколько можно уже, но я уже я не могу пройти, я даже половину не прохожу. Сколько этих э, левелов будет, я не понимаю. Нет, меня нету, пацаны, все, я спрятался. Не надо сюда идти. Ну как он меня нашел? Вот как это дебил нашел, а? Не надо сюда идти, я сказал. Блин. Да их сколько? Сколько вас тут вообще? Поналазило, блин. Офигеть. Просто капец, как много то у меня патроны закончились. Да я, да я не могу их всех убивать. Ну серьезно. Наверх. На тебе. И тебе на. Подарочек. Мы уже идем к вам. Так давай быстрее. Меня еще убьют. Меня уже снайпера вы, вычислили. Пока вы меня и ищите. Все, вот так -то. А, мне уже патрон... А, у меня уже нельзя больше взять. Это только на волну одну там определенно столько идет. Это плохо. Но, да не надо, вертолет прилетел. Вам хана. Огня нету, потуши. Я потушу. <BUR ajuda bagun agents> это кто? Это, это ж подмога. Почему не меня убивают? блин опять лезет повыше ну куда ты лезешь ну так да куда ты лезешь ну что он мне делал нет он меня все сейчас сорвет ты охренел на тебе все он мне все взорвал блин дебил а бежим мне да, да сколько можно уже ну в смысле на ну, пацаны хватит уже убивать ну реально уже не, не уже невозможно так играть это уже какой-то блин, ну что ж делается так ну... да кто идет к вам никого нету не ни подкрепления ни хрена нету ничего я сам я все я не хочу я сдаюсь я больше не буду это проходить Пускай так видео и будет останется, вот не пройдено. Но я не знаю, ну реально, как это пройти? Ну? Да пускай лезут, и меня нету, я спрятался. Нашли все таки дебил. ну хватит идти сюда, ну, ну... сколько можно? Уже видео час, наверное, идет. Ну у меня час, я точно уже прохожу. Я не могу этих дебилов вот преодолеть, я не могу, и все. Они лезут и лезут, лезут и лезут. Есть бесконечное количество. У меня уже ресурсы закончились, вы понимаете? Нет, у меня патронов больше. Патроны дайте хотя бы. Вот эти дебилов хотя бы патроны давали, я бы я бы мог еще существовать. А патронов нету. Я не знаю, как я должен вообще. Все, нету патронов, пацаны. Ну нету, нету. Вот все, не могу. А, нет, есть. На пистолет. Нет, есть. А почему-то нет было. Уже есть. Ну ладно, тогда живем пока. Бросить Кто? Оружие! Так положи, что то Блин. Да почему все мимо, ну? Блин, а... Всего нету. Убил. Вот у нее, вот это плохо. <свят> вот это печально. Стоя! Стой! Так да куда ты бежишь, дебил? Хватит, все. Так да. да кто, ну кто? Ну я не понимаю, кто меня убивает, кто? Да блин, нереальная миссия просто, нереально Защита, я не понимаю, каким образом. Все, давай, все, что есть, давай на на потом еще, потому что я не успею это все взять. А что делать? Снайперскую винтовку быстро мне снайперку я буду со снайперки убивать ну реально со снайперки легче будет хотя бы потом убить их на тебе я попал не ну не легче конечно но и не лучше А где, а где обычное оружие? Э, нет, оружие где обычное? Нет, нет, нет, куда ты оружие просрал? Я же не смогу за снайперки, я сдохну. Ну за одной снайперки невозможно, они что же... Их много. Ну поубивал чуть-чуть и все, их хватит. Э, нет, оружие дайте мне мое. В смысле, где? Где оружие? Нет, в смысле... Нет, нельзя так делать. Не Ч творится? Ч делается? Оружие дайте мне мо, в смысле? Нет, я же сдохну. Вс, хана просрал опять. Блин, ну сколько уже можно, а? Ну, умирай ты, пожалуйста. Ну, в смысле, там уже и вертолеты прилетел. Все, просрал. Ну, вс ⁇ это невозможно. не Ни снайперка ничего не помогает. Что с ними делать? не Ни... Я не знаю. Как-то ли молотова кидать? коктейль то ли давай не. Что ты делаешь? Где коктейль то Может, это их остановит? Дай. Да ничего нельзя взять. Ну, в смысле, ну как так-то. Блин, ну вы что, угораете, что ли? Ну реально, я за всю э -э -э, серию не пройду ни одного раза, потому что я не могу так проходить. Может быть, не как-то по-другому? Не, ну поменять это не вариант, нет. На. Так кто меня стреляет? Вы не можете попасть в такое расстояние. Тем более вы снизу, у меня сверху легче. Так, не, ну допускать нельзя сюда, очень близко. Допустил кверху, все, храна. Если ты допустил их кверху, то это беда просто. Беда беденская просто. Капец будет, их потом все уже не убить. Давай, патроны, быстрее, сейчас они набегут опять. Не даешь? ну ладно. Так как так-то, ну стойте. Давай быстрее. Давай, беги прям, не иди, а беги уже. Лети, не знаю. Да ну стоять-то, ну... Еще вертолет красавчик все хана мне убили опять убили убили убили опять ну почему так все происходит а ну ты еще умри мари ну беги нормально тут огонь всех сторон опять а -а -а, бежим так как так то а? Фух, что творится в, в игре этой Стоять, ба батя, здание. Нет! Да ну хватит! Ну что это происходит? Да вс, я не могу больше. Что это за игра такая вообще? Ну что это такое? Защищаем. Да что тут делать? Может быть, мины расставлять? Реально, дай мины расставлять. А можно же, да? Ну, реально, что что происходит, а? Это нереально. Вообще, просто нереально. Ну, умри-то, ну, пожалуйста. Да ну как так ты не попадаешь, косой такой тупой? Ну, сколько можно, а? Я уже час, два часа уже играю, блин. Я не могу так больше. Да умирай, ТТП, ну... Возвращай на назад. Да ну куда? Он же сразу уже прибежал сюда. Ну, в смысле? Стоять. Я не знаю, сейчас сдохну. Да стой, куда? Куда лезешь, дебил, что ли? Опасно лезть сюда. Блин, дебильная перезарядка. Да мне сейчас будет еще с этого вертолета фигарить. Не по-детски. Да я вообще вообще не понимаю, что делать потом. Ладно, еще вертолета нету и так жестко и так эти дебилы мне уже задолбали. Конкретно так. А вот и вертолетик прилетел. все мне хана? Так да куда, гоня? Я же сдохну. Ну что ты делаешь? Ну... Это не помощь, это дебилиз какой-то. Ну, ну что делать, идея мой этот. Блин, а ракета, ну как, ну где? Ну нету ни хрена, ну серьезно. Он сюда уже бежит. А ракету давай подбьем. Да молодец! Что это натворил опять? Ну что ты делаешь? Ну сколько можно? Как эту серию про я не знаю, как как мне вот эту вот миссию проходить. Все, это последняя попытка. Все. Больше я не буду больше вообще проходить эту игру. Все, пускай так и останется. Вот, не знаю, что я вообще, наверное, 5% даже не прошел. Во сколько прошел, столько и останется. Все, я не буду. нет Ну что же ты творишь, не пил, по Он взял, выкинул эту фигню. Ну зачем? Ну, так все хорошо было с ней. Я тебя убил, вообще-то. Назад. Вы видели, я же убил, реально. Да умри ты, ну! Да что, я виноват теперь в этом, что ли? Что они такие тупорылые, а? Нет, нет, нет, нельзя так. Помоги, ну я мой дверь я раньше времени, походу, начал проходить эту миссию. Наверное, не надо было так рано проходить ее. Ну, реально же невозможно же проходить так. Если так подумать, то я реально раньше времени начал. Коронату только попробуй кинуть мне сюда. им насрать вообще не, не не бояться ничего а кто-то да опять ты блин дебил ну да и нормально я буду убивать всех ну, ты задолбал совсем я спрятался то да нет не он не хочет уходить Ладно, буду перебинтовать себе А чем мне делать вот успокоиться так да успокоился и пришел еще нет тут убивать Нафигел. А, так он еще не умер. Он не умирает еще по воду. Стоять. Вс ⁇ Вс ⁇ нормально. А как ты выжил еще? давай мне где они украли эту ба базуку В смысле я не попал то да ты угораешь что ли все хватит бросать э, оружие Да плевать не на нее я без нее убью всех один человек остался все я не я не могу так они бесконечно подмоги нету никого нету как это проходить это самая такая непроходибельная серия получается и дебильная но и непроходибельная ну так вот не ничего мы не прошли вот ничего ни одну миссию эту миссию нельзя пройти она вообще непроходимая все вот так вот не знаю хотите прохождение ну не знаю ну, мы не пройдем. Я не знаю, как это проходить. Может, ты подскажите, как это проходить, но это нереально. Либо мне надо прокачиваться. Ну, прокачиваться -то -то вообще до лампочки, если мы уже начали проходить, уже ничего нельзя сделать. Все, так-то вот так вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.